Здравствуйте, уважаемые владельцы животных, с вами я, Меркулов Федор Николаевич, ветеринарный врач. Очень много вопросов поступает по поводу кастрации котов. От чего, для чего, зачем, почему, когда, как, сколько, очень много вопросов, они все разные, но сводятся к одному. Кастрация кота. Давайте мы сейчас об этом поговорим. Большинство вопросов задают, когда можно кастрировать кота, то есть в каком возрасте. Начнем с того, что половое созревание у животных наступает в 7-8 месяцев. То есть до 7 месяцев кота кастрировать не то, что нежелательно, а просто нельзя. Он тогда не разовьется в творческую личность, в кавычках, конечно, понимаете. Вот. Лучше всего... Лучше всего. Коста кастрировается в 10-12 в месяцев. Самый оптимальный срок в 12 месяцев. Год ему исполнилось. Все сформировалось у него. Все прекрасно. Да он и сам подрос. Вес набрал. Все. Он полноценный котник и кот. Вот. И тогда э, приносите в клинику. Врач осматривает полностью. Температуру там измеряет. Температурку. Все-все-все. Следуют семенники. Вышли они оба. Все нормально. Для чего? От чего? Почему? кастрируют кота. Многие кастрируют кота и думают, что это поможет в том отношении, что кот начинает метить. Вот у обывателя, у владельцев животных такое мнение, что вот если я кастрирую кота, он перестанет метить. Ничего похожего. Не всегда это так. Кастрация кота – это не панацея от того, что кот метит. Не панацея. Но авторитетно могу сказать, что процентов 70, может быть, даже 80 котов после кастрации да, перестают метить. Но почему же тогда кастрируют? Вот как раз вот с этим вот борются. И самое главное, что могу 100% сказать и заверить вас, у кота кастрированного в корне меняется модель поведения. Что не раньше вы его кастрируете, тем потом более флегматичнее он будет себя вести. Если он озорник, хулиган, бегает, все царапает, все и так, и сяк, вот он такой такой полный, ему там год, полтора, два, вот он такой, стоит его подкастрировать, через какое-то время, когда гормоны выйдут, мы же лишаем его гормонов, вот, гормоны выйдут, и он... Э, начинает вести себя совершенно по-другому, ну, в большей части по-другому. Он делается более флегматичным, он делается более спокойным, заботы у него никакой нет, но не менее важный фактор, я подчеркиваю, и подчеркну это, вот многие говорят, а вот он потом полнеет, вот он потом делается жирный, вот он потом, значит, это толстеет. Правильно, это будет, это может, мы же гормоны от него убрали, и так, и так. Если вы так же Кормите кота, если вы перекармливаете его, перекармливаете, конечно, это может быть. Но если вы будете после кастрации правильно кормить кота, то это ему не грозит. Не грозит. Почему он полнеет? Он не тратит энергию, он флегматичен, он больше лежит, меньше активен, и поэтому вот кормится нормально, полноценно. И все. Если вы кормите кота коммерческими кормами, разными, их очень много, я не буду их называть, потому что их очень много, и так, вот, то есть специальные корма для кастрированных животных. Они подобраны, они сбалансированы, они сделаны так, что, потребляя их в, в пищу, кот ведет вполне адекватный образ жизни, вполне нормально, и ему и хватает энергии, которую он берет из этих кормов, и он не толстеет, скажем так, не, не делается жирным как вот многие говорят так. вот, нужно правильно кормить кота после кастрации, это важно, это важно, вот. Ну, многие говорят, вот я вот на дачу, вот чтобы не убегал, ну да, в какой-то степени это, это тоже поможет, если вы его подкастрировали, допустим, перед весной, он там переболел какое-то время, переболел в кавычках, Кастрация как таковая операция очень простая, совершенно несложная. Особого ухода после операции не требуется. Выйдет он с наркоза, да, это делается под общим наркозом. Выйдет он с наркоза, посмотрите там 2-3 дня за ним, шовчик там маленький, разрезик небольшой, но заклеится быстро. Все, заживает, как обычно, по первичному натяжению. И все, и прекрасно, и прекрасно, и все. И через некоторое время, пока гормоны, которые еще были в крови, они уходят. Ну, и, так, и, так. и он делается более флегматичным, тогда его действительно можно вести и радачу, и пусть он ходит там по соседним участкам, он все равно придет домой, и он не будет бегать за кошками, скажем так. Вот. И в следующее весеннее обострение, скажем так, он уже будет вести себя по-другому, их что-нибудь в более раннем возрасте подкастрировать. Если вот так вот категорично сказать, кастрация за и против, ну так можно ответить, что это по желанию владельца кота. А какой вред и какая польза, ну тут до сих пор идут споры такие, что вот, вот кастрированный кот, вот то то то лучше, там, то-то-то. Или там не кастрированный кот, вот он, так. Нет, есть за, есть против. И не то, что там 50 на 50. Это желание и значит, решение владельца животного. Хочется у него кастрировать? кастрирует. У него то, что модель поведения изменится, я уже говорил, это точно. И то, что он более флегматичный сделается, это точно. И Если правильно кормить, что он не, не будет толстый и не будет перекормлен, это тоже точно. Вот. Ну вот то, что основное назначение, основная цель кастрации – это изменить модель поведения животных. Вот и все. Вот и все. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, на все вопросы в мере своей компетенции я вам отвечу с удовольствием. До свидания, всех благ.